Подписывайтесь на самый классный канал И не забывайте нажимать на колокольчик <смех> Здесь пятинка Слюк, слюк! Всего тебе, Сахарок! А, а что это у тебя такое интересненькое? А, это? Это лупа! Ой, такая интересная! А что ты с ней будешь делать? Как это что? Ты чего не знаешь? Сегодня в нас в детский сад придут еще куколки и все синий! Ну так вот, чтобы разгадать, кто это будет, мне нужна Ой, тут не видно. Так, истин секретные ключи. Чего? Ключи? Хм, ключи? Какие все ключи? Мне ключи не нужны. Мне, мне куколки нужны, мне девочки нужны. Привет, друзья. Ну что же, давайте побыстрее откроем эти куколки и найдем наши секретные ключи. Но не ключи, а подсказки. Секретные подсказки, которые мы сможем увидеть с помощью вот этой секретной штучки. Итак, Поехали! Наш первый шарик. И смотрим нашу подсказку. Ой, смотрите. Ой, как классно. Это вот такой вот огонечек. Плюс прямо в цель. У меня такая подсказка уже была. Точно была. Сто процентов была. Открываю следующую. Вау, смотрите, это золотой шарик! та -дам! Слушайте, неужели это будет люкс? Сейчас мы это все увидим и узнаем. Но это будет прикол! Я думаю, еще одну люкс этот детский сад не выдержит. Итак, наш лист коллекционера. Еще одна лупа. И поехали открывать пакетики! Мне уже не терпится посмотреть. Наш золотой брелочек. А, смотрите, какой мелкий аксессуар. Это у нас серебряная цепочка. Тогда это не люкс. Давайте быстренько откроем. Это не люкс. Это другая куколка. Вау, смотрите, смотрите. Сумочка-рюкзак! Она блестящая! А -а -а вы уже знаете, какая это куколка? Я знаю! Очень классная, обалденная, красочная, яркая, блестящая! И, конечно же, сама куколка! А ну-ка, давай-ка, выходи знакомиться! красота! Смотрите! Она просто бомбовская! А эта прическа какая она классная! Ой, смотрите, они с этой куколкой очень похожи! Да они по форме, в форме они одинаковые, только по-разному разукрашены. Ой, какие красавицы! Смотрите, она просто шикарная! Эти волосы, этот цвет, он такой малиновый, просто бомба. Аксессуарчик оденем. Ну, ребята, я теперь не знаю, выдержит ли этих двух красоток наш детский сад. Я думаю, конкуренцию это куколка люкс устроить достойную. Очень. Это прям, я не знаю, пока я ее не видела в реальности, я не думала, что она такая красивая. Но это теперь моя одна из самых любимых куколок из четвертой серии. Давайте еще быстренько посмотрим, кто спрятался в этом шарике. Поехали! Мне, если честно, очень не терпится, очень. И наша подсказка. Так, берем наше волшебное зеркальце. Ой, смотрите, здесь лимончик плюс кошечка. Да, кстати, в последнем видео, в котором я открывала куколок-декодер, у меня уже попадалась эта подсказка. И мне попалась вот, вот эта куколка. Но в ее клубе есть еще одна подружка. Посмотрим, попадется она мне сегодня или нет. И, кстати, эту подружку я очень хочу. Проверим. Удачу. Здесь малиновый шар. Последний слой добрались. Ребята, как вы думаете? Пока я тоже не знаю. Но как вы думаете, здесь будет повторка или новая куколка? Я думаю, что будет новая. Ну что ж, давайте это все дело проверим. И поехали открывать. Малиновый брелочек. Что это такое? Маленькое. Ой, смотрите. Это ролики. Ролики золотого цвета. Ага. Интуиция меня не подвела! Смотрите, какие они классные! И это куколка, которую я тоже хотела! А, давайте быстренько открывать! И, и, и, и вот ее красочная сумочка! Она точно Soul Baby! Ой, смотрите, какая она классная! Она такая яркая, красная, как солнышко! Здесь, видите, трех цветов сумка! Лил Ага, какая прикольная. И золотыми ручками. И, наконец-то, наконец-то, куколка. Один, два, три, четыре, пять! Та-дам! Вот она, вот она! Какая она прикольная. Смотрите, может, у нее совпадает с сахарком. Это прическа у нее совпадает с цветочком. Сейчас я вам все покажу. Вот они, вот они, эти две красотки. Они, кстати, тоже по форме очень даже совпадают. У них одинаковая прическа, только разукрашены они по-разному. Ну что ж, друзья. А вот теперь посмотрим. Поп-клуб у меня уже собран, по крайней мере, с первой волны. И еще мне собран Ретро-клуб. 24 карата золота. И Storybook Club. У меня есть пока что только Луканзас Кити. И Блин Queen. Осталось еще. Просто редкая. Lil Google Queen. А ультраредкие у меня уже есть. Ура! У меня с дня на день приходит новая посылка. И там будет целая упаковка маленьких сестричек. Так что, ребята, ждите новые интересные видео и, конечно же, конкурсы. Ну и в этой посылке будут не только маленькие сестрички, а еще кое-какие секретики. Так что не забудьте подписаться на канал Toy's and Doll И обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные, веселые. Видео. Ведь, ребята, я вернулась в строй, и видео будут каждый день! Ну что ж, а теперь давайте проверим, как наши малышки меняют цвет. Ух ты ж, смотрите, как классно! Ой, нужно ожерелье снять. У нее появились носочки, и появилась вот такая вот футболочка на одно плечо. Очень классная эффектная девочка с эффектной футболочкой. А в теплой футболочкой носочки исчезает. Но все равно эта куколка остается очень яркой, красочной и эффектной. А теперь наша солнечная девочка. Ой, тоже очень классно. Смотрите, у нее появилась купальник и черные носочки. А трусики стали темно-темно-синие. И в теплой это все исчезает. Ой, девчонки, вы такие классные, прекрасные вообще. Одна блестящая, вторая золотая. Погоди, а почему у тебя волосы золотые, как у меня? Потому что я солнечная девочка.